Так вообще вон на мгновение фикируют. Слева встаю, садятся. Приготовились. Спускается за спиной сейчас. Бля, вот еще троечка. Приготовились. Блин, сейчас на, над головой или за голову зайдут. Будем пробовать. Готовься. Они зависли над нами. Приготовились. Огонь. Есть, я его добил все-таки. Они зависли над нами, приготовились. Огуль. Есть, я его добью. Сейчас гуся приму. Вист, ко мне! Дай, дай! Молодец, на место. Вообще бля, ништяк падают. Так вообще в одно мгновение пикируют. На таком ветру их наверху калашматит, там нехило. Ушел, ушел, падла, влево. Ой, вправо. О, гуси, а приготовились перед нами. Так, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих. Видишь, слева в стаю садятся. Приготовились. Блин. Ну, только ты сможешь стрелять. В стаи сели. Аккуратненько вскрываемся. Аккуратненько вскрываемся, аккуратненько вскрываемся, а? Они встали, сидят. Так, сиди, сиди на месте, лежи. Промазал, не упал он, не упал. Сука, я слышал, как по перьям давала. Два. Они тупо, блин, прилетели и упали. Все. Но они всели, блин, далековато. Ну охота чудеса сегодня, а? ай, как красиво, Серега, смотри! Я я дарю тебе эти виды на день рождения. заходит смотри как красиво ну блин высоковато еще для хорошей стрельбы все тише пониже бы чуть-чуть Одиночка, видишь, как падает? А да все они. Блин, одиночка. Будем забирать. Да, он и далековато. Низко, но далековато. Ветер их колошматит, конечно. А? Ну сейчас они слева развернуться Готовимся. Огонь! Бегает. Опа, весь словил. Дай. Ой, ебать, на твой. Ебать не ему это. Блин, за спину заходит. Место. Так, перед нами. Приготовились. Это казарка белощека, причем. приготовились огонь не есть упала бам нет это не казарка мне показалось что казарка. тебе не кажется что нам надо чуть-чуть левее они вот здесь вот все слева но они над тобой висели ты мог каждого бить с расстояния пяти метров да? да но они зашли за спину белолобый давай немножко подвернем ай молодец молодец иди сюда дай дай молодец да и будет достаточно, а он сразу как полетел, я сразу, блин, башка белая и заходит на голову, думаю, бело щекая казарка, а с другой стороны, хоп, он поворачивается, я гляжу, фиг там, блин, прям за спиной, Приготовились. Огонь! Приготовились. дай молодец на место шо он садился сел бы